Не раньше, раньше, чтобы себе себе тащите себе. Так, хорошо. Все, бумажки достали. И интересно. сколько тебе еще осталось зарабатывать на полот? Я точно знаю, что те люди, которые сидят здесь. Смотрим, ваку... и проблему в и, и, и как его можно решить. И это. Либо... В общем важно, кем вы будете идти, слушайте, да? Кем вы будете, когда вы пойдете конкурс, когда вы будете идти.